Но перед тем, как я буду говорить и перед тем, как я обращусь к вам со словами благодарности за то, что вы приехали к нам, я uh, хочу поблагодарить не только вас, но и ваших супруг, потому что uh, для нас это необычное мероприятие и нам очень приятно, что они вместе с нами an eventful day, and we are very pleased to welcome you. The встретиться of St. Petersburg, на three year залива, с is a worthy occasion соседями. Здесь собрались on the plains of стран. on the of the with our friends and leaders almost countries gathered международных региональных организаций, представителей разных культур и религий. И мы искренне старались, чтобы совместная работа в Петербурге была плодотворной, а отдых приятным. Сюда всегда приезжали получать образование и свободно творить. Приезжали, чтобы своими глазами увидеть места неразрывно связанные с российской историей и с нашими великими соотечественниками. Посмотреть на места, где происходили события, оказавшие влияние на судьбы континента. К Петербургу люди прирастали сердцем. И это чувство знакомо каждому, кому выпало радость и счастье жить здесь, работать, либо бывать по делам. Мне бы хотелось, чтобы и вы почувствовали этот климат. Но Петербург – это не только красота и величие. Не только уникальная живая атмосфера истории, город создают, хранят и развивают люди. Именно их мы должны считать главным богатством Петербурга. За три столетия сформировался особый характер тех, кто здесь живет. Открытый и способный к переменам. Свободный и в то же время выдержанный в любых испытаниях. И сегодня, отмечая юбилей города, мы в первую очередь говорим и вспоминаем тех, кто его строил, создавал, создавал эти культурные шедевры, утверждал духовные ценности. о а тех, кто и сегодня держит высокую планку этих традиций и смело прокладывает путь вперед. Благодарю всех еще раз, что отложив все свои дела, вы сочли возможным приехать и разделить с нами этот праздник. Предлагаю тост за Петербург, за его процветание и благополучие, за жителей города, за наших гостей. Спасибо вам.